друзья всем привет сегодня поговорим с вами о доминации биткоина а именно о индикаторе который показывает что происходит собственно на рынке и какую часть капитализации отрезает там и принимает на себя биткоин а какую альткоины и зачастую можно по этой доминации посмотреть поведение и характер рынка и понятно что не стопроцентной точностью вероятности но понять и спрогнозировать, куда все-таки рынок будет двигаться. Поэтому, друзья, кому интересно, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации больше. Одну из первых я кидаю сюда, ну и все остальное уже потом на YouTube. Поэтому, если хотите быть в курсе всех событий и получать информации больше, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Давайте сразу перейдем на график доминации биткоина. С чего начнем? Да, ну кто вообще не понимает, что это такое за индикатор? Он показывает, какая капитализация биткоинов и альткоинов на данный момент. То есть у нас есть границы определенные, которые сформировались еще вот начиная с 2014 года, когда там появился только один биткоин и естественно 100% капитализации было только в биткоина, потому что собственно он один и был. И максимальное значение у нас было 1 января 2018 года, когда капитализация биткоина была там вот 35 с копейками да, процентов. Это как раз было, был конец э, завершения сезона альткоинов роста да, в 2018 году, в начале. Так вот, что мы можем здесь понять? С предыдущей истории, если далеко никуда не ходить, вот конец сезона альткоина 2018 года и начало медвежьего рынка, э, когда из монет выходили либо в биткоин, либо в USDT. И доминация биткоина росла и выросла до значений максимальных 73 э, с копейками процента. То есть люди, э, кто выходил в USDT, а кто фиксировался, именно переходил в биткоин. Потому что биткоин, он как бы один из первых. И этот актив, э, хоть вся криптовалюта высокорискован, но он... Для инвесторов, видите, имеет такую весомую часть, и все стараются с всяких вот, как мы называем, там, шиткоином, потому что реально этих гавных на рынке очень много. В особенности тогда куча монет, которые вообще, ну, как бы ничего себе не представляют, никакой даже, ну, технологии, они ничего не несут. И сейчас, если вы посмотрите там, какие топы были до этого, и посмотрите сейчас на первую, даже там, двадцатку. 50 монет капитализации, то вы поймете, что всех тех литкоинов, которые были там два года даже назад, их практически нет, либо они просто на рынке для торговли, а продвижение какого-то или роста и перехая очень мало монет сделали на самом деле. Так вот, смотрите, имея какие-то исторические данные, да, давайте попробуем ну с теорией вероятности, даже спрогнозировать то, что может произойти прямо там сейчас. Сейчас мы находимся вот в треугольничке, да, таком, в котором мы пробовали выйти вниз, но сейчас возвращаемся наверх. В связи с тем, что у нас падение произошло и все-таки крупные инвесторы, да и вообще так уж заведено, что все фиксируются либо USDT, либо переходит назад в биткоин. Поэтому доминация немножко отрастает. Что я здесь вижу? Я здесь вижу то, что если мы отрастем, например, очень резко вверх, к примеру там 44-45% будет доминация и пробиваем треугольник вверх и идем, то это да, скорее всего уже пошла у нас медвежка, рынок бычий заканчивается, все выходят либо в биткоин, либо будет фиксироваться USDT и доминация биткоина там откорректируется может она не дойдет уже там к 70 процентам ну где-то 50-60 она спокойно может дойти но более вероятный сценарий на который я все-таки рассчитываю что в течение месяца может мы и поднимемся к 44 процентам то тогда альте все равно будет не сладко и имейте в виду, что альткоины может на 20-30 процентов еще погрузиться вниз либо же все-таки мы сейчас потремся и пробьем вот эту всю историю вниз, предыдущий лой обновим. Либо пробьем и исходим ниже 36%, на 30, к примеру, и 25. Тогда мы еще увидим какой-то сезон и довольно хороший. Но я бы вам не рекомендовал залазить такие э, монеты, которые аль сезон уже показали. Это такие как Кардана, солана эфириум Они сумасшедшие. и уже дали, если вы посмотрите за год. Поэтому я думаю, наоборот, с их больших капитализаций какая-то ликвидность будет перетекать в альткоины, которые еще сильно не стреляли. И вот если мы такую историю видим, то да, еще возможности на рынке заработать этом, я думаю, у нас появится. Но если пойдем по сценарию первому, да, который не очень хороший, это уже медвежий рынок, то там, конечно, альткоинов будет вообще совсем как бы все плохо, потому что представьте, вот здесь, когда доминация там поднималась, то мы упали на 36%, а два года назад мы знаем с вами, что криптовалюта, ну там половина, не то что половина, а вообще процентов 95, вообще крипты, да, это там шиткоины какие-то, скам проекты, ну они может нам не скамятся, они торгуются, ну в принципе никому не надо. Их технологии до конца не реализованы, куча обещаний, проекты в принципе ну просто... Мертвые, на самом деле. И тогда доминация была 36. А сейчас посмотрите, какие инфраструктурные проекты, какие экологичные проекты, какие целые экосистемы, там, полкадоты Solana, тот же Ethereum, да, отжирает, Cardano, Avalanche, Near Protocol, NFT появилось, DeFi проектов, обменники. В общем, куча-куча проектов и есть действительно хорошие реальные проекты, Поэтому я все же больше предпочтения отдаю тому, что мы все-таки пойдем на перелой и еще альткоины постреляют. Несмотря на вот эту панику и все, что сейчас происходит, и биткоин там уже проколол 40 тысяч, да. Но это рынок, друзья, всегда есть здесь два варианта, либо вот первый, либо второй. Как кому верить вам и придерживаться какой стратегии, выбирайте вы. Если вы будете придерживаться первого, зафиксируйтесь там USDT. Если особенно вы еще без просадок или подумаете покупать или не покупать, то вы останетесь при своих, сохраните USDT и все будет хорошо. И купите монеты и биткоин подешевле. Но если пойдет второй сценарий, вы пропустите рост и возможность заработать. Поэтому здесь как бы как всегда два варианта, либо зарабатываем, либо остаемся при своим, либо можем превратиться в холдеров. Да? Поэтому здесь обдумывайте, смотрите, решайте сами и всегда, все же, как бы ну, там, не действовали в той или иной ситуации, не, не действуйте это на всю котлету. Вы можете 50% распределить. Например, покупки какие-то, может 30, даже меньше. И потом, если будем ниже проваливаться, там еще там добирать. В общем, у каждого своя стратегия. Что будет с рынком, к сожалению, знает только маркетмейкер и люди сильные мира всего, которые ведут всю эту историю, которые его придумали и которые им манипулируют. Поэтому, что у них в голове, фиг его знает, ребят. Мы можем просто только анализировать и, исходя из вот этих вариантов, принимать какое-то решение. Будет оно правильно или нет, время покажет. Поэтому не забывайте, что рынок криптовалют является высокорискованным и всегда инвестируйте только ту сумму, которую мысленно готовы потерять, либо мысленно готовы остаться и распрощаться с ней. И можете превратиться в любой момент в холдера, держателя того или иного актива, и не факт, что он еще отрастет там до хаев, которые, там, например, у него сейчас. Кому данное видео было полезным, интересным, поддержите лайком, напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу, о доминации биткоина. И не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.